Всем привет, с вами Владимир Сидоренков Мы ведем сейчас прямой репортаж Репортаж из Международной Академии Заточки Адемс Сегодня у нас, у нас подошел четвертый день да? То есть у нас да. вот Максим приехал из города Челябинска Максим Варнаков То есть он к нам приезжал в 2018 году 2018, да. То есть у нас уже прошло два года И вот он решил приехать на повышение квалификации Вопрос готов. Отлично. Повышение квалификации. Для чего? И вот просто чтобы люди услышали, потому что я периодически своим ученикам, ну нашим ученикам, да, которые приезжают в нашу Академию Заточки Адемс, я говорю, чтобы люди не терялись, чтобы люди приезжали на повышение квалификации. Но бывает так, что да-да-да, и как бы приезжают очень редко. То есть вот для чего тебе понадобилось повышение квалификации? Ну, начнем, во-первых, с того, что в компании ADEMS появилось много дополнительных приспособлений, про которые, когда я еще первоначально проходил обучение, этого не было. Сейчас это есть у них, Ну просто сам этому не научишься и пришлось приехать. Какие приспособления? Ну, например, вот... Такое вот приспособление для нанесения микронасечки до на парикмахерские ножницы мы да. это прошли. Другое приспособление это для вышлифовки, так называемого ханингования, также парикмахерских ножниц и, естественно, круг для этого. То есть, вот такие приспособления. Плюс у Владимира еще появились материалы такие, что да, для. Водных... Приспособление, водные камни, да, так сказать. Ну, то есть у меня появились Но... водные камни другого класса. Да, более, более высокого класса, чем я когда учился. То есть на, на тот момент были другие. Сейчас появились другие. Более высокого класса я увидел результат по ненаслышке, как говорится, на собственном опыте. И посмотрел, что это гораздо лучше. Ну, я просто немножко хотел прокомментировать. То есть есть сегмент э, таких рабочих да, водных камней, которые идут в среднем сегменте, и они, ну, будем говорить, доступны. Да, они доступны для того, чтобы человек на, начальном, на начальной стадии формирования мастерской смог приобрести ну, полностью все оборудование и до приспособления. Mm -hmm. То есть, когда уже человек прошел какое-то количество времени тренировок, да, практика, уже есть клиенты, и э, мы уже можем выйти на более профессиональный уровень. то есть э, И я в том числе, как бы, да, ранее не знал о том, то, что существует. Ну, допустим, они делятся по классам. Там связки другие, другие ну, зерна. Да, более плотнее и там и все остальное. Качество тебя порадовало? Меня очень, да, порадовало по сравнению с тем, что было, и что сейчас я получил, да, гораздо, гораздо больше эффекта. Мы такую тайну, да, завязываем. Да -да -да -да -да -да -да. Да? у нас вот это, вот это, вот. А, на какие вопросы, а, то есть с какими вопросами ты вообще приехал? То есть какие, расскажи. Ну, самый большой вопрос был, это, ну, естественно, хонингование. Вопрос у меня был, конечно, и по микронасечкам. Я не понимал, для чего она вообще нужна. Я теоретически это понимал, но я не видел, не мог понять, для чего она вообще нужна. После вот как мы нанесли как бы на многие инструменты микронасечку на эту, я визуально и сам попробовал, и сам пощупал, как говорится. Я увидел, что это такое, плюс мы посмотрели под микроскопом, как это выглядит, и... Да, эффект очень... Ну, то есть такой. ты ответил на вопрос да. по нанесению микронасечки. Да. А потом, насколько я помню, это филировочные ножницы. Филировочные. То есть какая тайна была для тебя открыта? Тайна для меня открыта была вот по углам. То есть угол мы... Можно это говорить? Да. То есть половинки углов добавлять стали. То есть подводы на половинки. То есть уже получился другой срез. То есть другой эффект отрезания волоса. Есть... Я просто добавлю, да, чтобы как бы, понимали, да, а эти половинки, это мы разбирали именно а, первоначальный угол заострения. Да. Ну, к примеру, там, мы ставим там, ну, образно 47,5 градусов да, на держателе Full драйва И дальше потом мы делаем микроподвод под 45 градусов. Да, то есть это вот, именно вот эти половинчатые углы, вот эти микроподводы, они играют очень важную роль. Да, то есть два года назад... Я тебе об этом говорил, но, возможно, ты это не услышал. Да, возможно. Ну, потому что первый раз это все и, как говорится, оно, может быть, где-то и было в памяти, но потерялось как-то немножко. После поисечения вот как бы начали возникать вот эти вопросы, и мы их, как говорится, в процессе вот сейчас повышения, мы все их решили. То есть сейчас ты по-другому уже... Да, я по-другому посмотрел, на инструмент. По-другому посмотрел. То есть у тебя уже... Там двухгодов... двухлетняя практика, практика ты да. уже умеешь разговаривать с клиентами, но само качество, да, то есть вот именно подачи и выдачи, выдачи именно, да, клиентам для тебя был ну немножко, как, ну я имею в виду само качество заточки. Само качество заточки, да, конечно, стало сейчас гораздо лучше. Ну то есть вот эти вот ножницы, которые у нас, лежат да, на столе, вот это, это все, все мы все сделали, все привели в порядок. Каким-то мы нанесли микронасечку, сделали Каким-то сделали хонингование ну, то есть мы мы, все, вот тот, операции... все операции, которые были на повышении, мы их прошли Очень круто а, Маникюрный инструмент у нас был первый день Да, первый день был а, Вопрос был, а, просто я его коснулся и не понимал, как бы даже при звонках мы все равно не могли понять, как, угу. как это все правильно и донести это все. По, в основном большая вопрос был у меня по ногтевым кусачкам по вросшему ногтю и по кусачкам по русам, которые вогнутые. Вот вогнутые, да. В первый день мы этот вопрос полностью закрыли. Не, Если мы его раскрыли. Сперва раскрыли, потом да. закрыли. Да, то в конце дня. Не, теперь нет. все это понятно, то есть будем это обрабатывать, дорабатывать. Как говорится, уже с опытом все придет еще больше. В принципе... Маникюрные ножницы. Маникюрные ножницы, да. У меня тоже был вопрос по ним. После совсем, когда уже приносит инструмент очень укороченный, mm -hmm. погнутый, причем очень сильно... Как его было вообще сформировать, чтобы они, как говорится, получили свой первоначальный, да, там... Будем при, говорить, приближенный, приближенный к заводскому да, стандарту да. заточки. Тоже был вопрос, непонятно, как это было все правильно сделать. Главное было это правильно сделать. Заточить это не проблема, но как это правильно все было. Сформировать все это, как сделать. То есть мы этот вопрос тоже раскрыли и закрыли. То есть все сейчас понятно и... и решаемо. И решаемо, да. И решаемо. Ну, благо у тебя станочная база есть. Да. Я имею в виду у тебя GMT-2, Full Drive, front plate Pro у тебя есть, Проф, да? да. Ты попробовал, поработал на Pro втором То есть, ну, здесь уже как бы ты приедешь домой, сделаешь для себя выводы, да, естественно. Подобьешь бюджет и... Возможно, что, ну, невозможно, а необходимость в покупке дополнительных приспособлений да, Ну, про дополнительные приспособления, конечно, да, да вот. будет. Ну, вообще, как бы, вот, насколько тебе понравилось То есть, вот именно приезд второй раз оправдан ли он был и вообще вот ну в целом то есть и ты видишь что и мастерская у меня за два года тоже преобразилась ну, вот, то есть как бы все растем да да двигаемся все но времени стоит на месте мы тоже не стоим на месте надо как-то развиваться расти выше более как говорится качеству добиваться качественной работы ну по вопросу понравилось как понравилось очень то есть все вопросы решили, как говорится, что в первый раз я когда приезжал на, на базовую, да, то есть уехал вот с таким <с пакетом зданий, что сейчас я еще увожу, как говорится, больше с собой пакета зданий. То есть дополнительно вот я получил очень большое количество информации, что-то записал, что-то, как говорится, сфотографировал для себя, для моего личного использования то есть, какие-то вопросы. Поэтому ну, очень, очень, очень большой багаж. Очень круто. Я очень рад. Ну, что бы ты пожелал нашим ученикам, которые уже прошли обучение, стоит ли им приезжать на повышение квалификации? Я думаю, стоит. Потому что даже компания не стоит на месте, АДЕМС, то есть какие-то новые приспособления там разрабатывают, какие-то ну, делают очень много интересных вещей, которые, ну, они пригождаются очень в работе. Ну, модернизация, проходит, Модернизация, да, она проходит. Поэтому самому этому, если ты этого не видел и не пощупал, как говорится, вот это все в руках, то есть руки как там пристроить, там как это все, то есть ты не поймешь, как этим работать. Поэтому тут лучше это вот приехать, подержать это в руках, пощупать, потрогать, что вот это вот. Я тоже не понимал, как она вообще работает, что это такое вообще. То есть это я попробовал, пощупал, попробовал сам проточить все это. То есть все это очень классно. Ну что я могу тебе только пожелать теперь? Рост, как да. говорится, да, уже ну, именно тех задач, тех, точнее, ты задачу уже перед собой поставил, да, да именно завоевать, как сказать, неуважение, а доверие, доверие, да, тех клиентов, то есть, которые, возможно, сомневались, да, потому что и там прямые эфиры вы вели, да. и у вас уже сейчас по приезду домой уже очередь стоит. Вот, на самом деле, ну это было очень, как бы так тоже необычно, вот, когда идут прямые эфиры, но ну, это для меня. А, и тебе пожелать, конечно, ну хотел бы сказать карьерного роста, но здесь вопрос карьеры, как бы он уже решен, ты да. сам себе директор, сам себе начальник, роста. да, именно профессионального роста, да, то есть чтобы у тебя а, средний чек вырос, чтобы у тебя а, те а, люди, которые сомневались, они пришли и теперь уже увидев то, что ты умеешь и э, знаешь, то есть, что-то ты, э, ну, будем говорить, оброс, э, как говорится, нет, ты, ты уже и так оброс, вот, оброс большей базы клиентов, купил себе андатровую шапку, весь там в соболях, ну и, соответственно, как бы получал просто именно душевное, моральное, то есть, как бы удовлетворение от работы, ну, потому что мы любим свою работу, я люблю свою работу, я ее делаю профессионально, качественно и результат, ну, собственно, ты видишь на лицо да. вот. я всем бы хотел сказать до свидания, до скорых встреч сегодня у нас четвертый день и мы уже будем говорить друг другу до свидания да. вот. поедете домой, будете работать зарабатывать деньги, деньги да? то есть, для да -да -да. чего мы, собственно этим и занимаемся все, спасибо